Смотрите, я самая первая в школу прибежала Ой, еще кто-то бежит О, Привет, Эмси А я думала, сегодня первая буду Ха, Нет, Рокер Для того, чтобы быть первой, надо заниматься физкультурой, как и я Ой, да ладно с твоей физкультурой Вот, информатика, вот это да, я понимаю Компьютер, это же будущее О, Привет, девчонки да что ваш компьютер и физкультура без английского-то, а? Вот я выучу английский и снимусь в каком-то гламурном супер-пупер-фильме. Да-да, тогда вы меня увидите. А я говорю, физкультура лучше. Нет, компьютер, информатика. А я говорю, английский. Девочки, девочки, доброе утро. А ну не все уроки очень важны. Доброе утро. Пишите нам в комментариях, какой урок ваш самый-самый любимый. А вы, девочки, пока присаживайтесь на свои места, сейчас будем начинать урок. Но сперва я вас познакомлю с новой ученицей. У нас новая девочка в классе. О, новая девочка, новая девочка. Ты представляешь, MC, у нас в классе новенькая сейчас будет. О, интересно, как вы думаете, какой у нее любимый урок? О, привет, девочки и мальчики, давайте сейчас будем знакомиться. Привет, друзья! Смотрите, у нас сегодня вот такой шарик Лол. Это глиттер серия. Давайте поскорее ее откроем, потому что наши девочки уже очень заждались. Они ждут, не дождутся свою одноклассницу, чтобы узнать, какой у нее любимый урок. Ну что ж, давайте, поехали! Итак, у нас первый слой... Вот и наша первая подсказка. Здесь нарисованы платья плюс кубок. Может быть, наша девочка что-нибудь выиграла. Давайте второй слой. А вот и наша вторая подсказка. Здесь наклеечки, что же может делать наша куколка. А теперь откроем слой с бутылочкой. Вот так... О, такая нам еще не попадалась. Смотрите, ребята, какая интересная бутылочка. Она вот такая голубого цвета, а крышечка темно-темно-синяя и вся блестит. Очень интересная. Конечно же супеньки, а может не супеньки. Может босоножки или кроссовки, ребята, а вы уже знаете, что это за куколка? Если знаете, напишите в комментариях. Ух ты, какая красота! Смотрите, это целые кроссовки. А какие гламурные вы видели? Это просто отпад! Смотрите, какие они классные! Это даже гетры здесь присутствуют. Вау! Итак, еще один слой. Мы уже приближаемся к разгадке. И это наша одежда. Ух ты! Вот это да! Смотрите, какая классная юбочка! Она в клеточку! Наша девочка супер-пупер модная! А кофточка какая классная! Кажется, я уже знаю, кто это. Если честно, я очень хотела, чтобы мне попалась эта куколка. Ну что ж, давайте посмотрим на нашу красотку. Вы только посмотрите, какая она голубоглазая. Смотрите, какие бантики. Ей прям под цвет глаз. А волосы какие. Это отпад. Давайте ее поскорее оденем. Вот так. юбочка. Вот такая у нас красотка. Сейчас мы ее еще обуем. Вот так. И еще здесь у нас присутствует аксессуар. Конечно же, это ее очки! Вы только посмотрите, как они ей идут! Эту девочку зовут Teacher's Pet! Я очень хотела эту куколку! А вам нравится эта куколка? Если да, поставьте лайк этому видео! Ну что ж, красотка, идем знакомиться с твоими одноклассниками! Идем-идем! Поскорее мне уже не терпится! Здравствуйте, ребята! Меня зовут Teacher's Pet! И я буду учиться с вами в одном классе! Ух ты, какая ты классная! Нам очень приятно познакомиться. А какой твой любимый урок? Мой любимый урок математика. Ух ты, как круто! А что еще ты умеешь делать? Хм, я даже не знаю. Сейчас нужно проверить. Итак, посмотрим, меняет ли наша куколка цвет. Давайте ее сначала в холодную воду. Не меняет. А я думала, что юбочка будет менять цвет. И в теплую воду. Нет, куколка цвет не меняет. Но посмотрим, что же она умеет еще делать. Попей, моя хорошая. Еще одну. Держи еще. Она плачет, ребята, она плачет, смотрите. Плакать больше не буду. Я бегу на урок. Приветик, а можно я возле тебя присяду? Конечно, с удовольствием. Ты, что, ты заметила, у нас такой тобой одинаковые прически. Ага. Девочки, все, потише, потише. Мы начинаем наш урок. Ребята, а если вам понравилось наше видео, не забудьте поставить лайк. И подписывайтесь на наш канал. До новых встреч. Чао-какао.